И Мы возвращаемся к теме благоустройства городских пространств, уже более серьезного. Сегодня это обсуждали на круглом столе с представителями администрации города и более подробно об этом поговорим с нашим гостем. Это координатор э, ФАР России по краю, Егор Фролов. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Первый вопрос. Вы там тоже сегодня присутствовали на этом круглом столе. Что это было вообще? Те вопросы, которые обсуждали те проекты, это лишь планы, или они невоплотимы в жизнь в ближайшее время, или это готовы уже сейчас реализовать? Ну, на самом деле, как раз мое выступление было как резюмирующее того, что было предложено, это и транспортная схема речного пароходства, это и транспортная схема велотранспорта, это и автомобильного транспорта, пешеходы, пешеходы были рассмотрены. Но во всех этих проектах я, как координатор федерации автовладельца, с точки зрения безопасности дорожного движения замечал очень много погрешностей, несоответствия там, дорожных знаков, несоответствия международным стандартам безопасности дорожного движения. Причем, вот даже если взять в пример, я его тоже там при привел на сегодняшний момент даже рабочая группа по оптимизации дорожного движения, которая при УДИП, она на самом деле на сегодняшний момент дискредитируется. Вот последние проекты, которые мы рассматривали в прошлую пятницу, Дело в том, что проекты, которые были внесены, они имели массу ошибок, но эти проекты были внесены, причем капитально, управление капитального строительства города Красноярска, они имели массу нарушений и они находились уже на госэкспертизе. То есть внести каких-либо поправок невозможно. Они имеют нарушения, поправки внести невозможно. Некоторые из этих проектов, которые внесены уже на госэкспертизу, они э, непрактичны, э, имеют большое количество затрат на их реализацию, и при этом при всем дискредитируются э, рабочие группы по оптимизации дорожного движения. Мы смотрим, что общественная палата на сегодняшний момент э, дублирует Красноярский городской совет. Причем сегодня на комиссии по самоуправлению было предложено э, о том, чтобы э, общественная палата могла нести законотворческую инициативу. И вот э, все вот эти вот органы, которые созданы, даже причем, если взять... Э, Велотранспортом у нас занимается департамент спорта. Ну, хотя велосипед, дороге, да, который выезжает на проезжую часть, он подчиняется правилам дорожного движения и должен их соблюдать. И как раз заостряется внимание на то, что велосипедисты не могут с департаментом спорта договориться, как им прокладывать дорожки, потому что департамент спорта говорит, что они не относятся. И итогом вот этой рабочей группе как раз... Форума, который сегодня проходил «Круглый стол», я подвел результат того, что все-таки надо создавать рабочую площадку, где могли бы не рассматривать уже готовые какие-то проекты, а разрабатывать, дорабатывать, чтобы не было того, что, допустим, велосипедисты пришли и сказали, вот нам было бы удобно здесь ездить на велосипедах. А мы, к примеру, да, как автовладельцы, можем заметить много нарушений с точки зрения безопасности дорожного движения. Для того, чтобы совместно эти проекты оживали, было создано на сегодняшнем форуме, Решение о том, чтобы создать такую площадку, где все бы могли сходиться, какие-то предложения вносить, специалисты с разных органов могли бы вносить туда какие-либо поправки и эти проекты уже реализовать через Красноярский городской совет, через администрацию города, через управление дорог и благоустройства, то есть конкретно уже готовые проекты без всяких замечаний. Как вы считаете, те проекты, которые, тем не менее, обсуждались, они имеют первостепенное значение? Или есть вещи поважнее, там, вроде эм, ремонта дорог, ремонта тротуаров, там, той же доступной среды в центре, а не, ну, на центральных улицах, они а на набережной, например, ну, и на набережной в том числе? Или вот это все-таки важные вещи принципиальные, а, точки зрения, учитывая вот, экономическую ситуацию? Да, с точки зрения важности вещь, вещей, если мы говорим про речное пароходство, то здесь часто... Э, бизнес, который мог бы этим заниматься. Просто для них надо предоставить и транспортную речную схему, и сообщения между островами. Причем вот, к сожалению, на сегодняшнем форуме обсуждался только левый берег, правый берег почему-то забыли. Да? Об нас... этом, кстати, один мужчина спрашивал. Да, вот даже. мужчина один как раз заострил внимание, А почему вот торговый комплекс Красноярия, да, который имеет э, сквер, выход на набережную, вообще никто не затрагивает. Почему туда не ходят пароходы, почему э, с, э, к примеру, правого берега можно за 10-15 минут переплыть на пароходе, да на ту же работу, минуя все пробки. Ведь это должно быть заинтересованностью администрации. И тоже подводил один из итогов того, что все-таки если мы говорим о развитии общественного транспорта, о развитии пароходства, велотранспорта, это в первую очередь должно соответствовать безопасности дорожного движения, так как мы, автовладельцы, естественно, с этим сталкиваемся. Ну и, и во вторую в этом году очень хорошая возможность испытать этот общественный транспорт, потому что в этом году очень будет много дорожных э, ремонтных угу. работ. Это и Красноярский рабочий, это коммунальный мост, это и центр города. Причем вот завтра как раз э, на рабочей группе по оптимизации дорожного движения будем обсуждать, как объезжать пробки в центре города. Понятно, спасибо большое. Напомню, с гостем студии обсуждали благоустройство городских пространств. Дали у нас реклама, не переключайте канал.